Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Cinema 2. Вот в этом ролике 5 дней назад я рассказала о том, что за месяц было создано в блокчейне призм 667 кошельков и 412 кошельков поставили в холд период. На второй минуте я показала, что в сутки в среднем в блокчейне активировалось 22 кошелька. Последним днем в расчете моей статистики было 25 ноября 2022 года. Теперь переходим на телеграм-канал, опускаемся на 26 число и начинаем считать. 26 новых кошельков за 26 число, за 27 число плюс 36, за 28 плюс 12, 29 плюс 55, 30 плюс 20, 1 плюс 26 и 2 число плюс 25 равно 200 кошельков. Статистика за 7 дней, значит делим на 7 дней. Получается в среднем в сутки блокчейн пополнился на 28 кошельков. По сравнению активации кошельков в блокчейне за прошедший месяц, где вы видите 22 кошелька в сутки в среднем, получается за эту неделю в среднем на 6 кошельков больше. Теперь вы наглядно видите, что количество новых кошельков в блокчейне призм увеличивается с каждым днем по нарастающей а это значит что растет интерес к монете призм уверена что это связано с тем что люди начали глубже вникать в преимущества технологии призм и понимать что на сегодня это единственный блокчейн который дает возможность владеть лично своими монетами без посредников и без доверительного управления да еще и увеличивать количество монет в своих кошельках за счет пара гибрид Видного майнинга и холд периода. Также уверена, что последние новости о блокировке крипто счетов на биржах, впоследствии скама и воровства на них и запрет майнинга Proof of Work на два года тоже приведет к тому, что многие будут искать альтернативный заработок на стопроцентно безопасных и стопроцентно анонимных криптомонетах, таких как призм. Теперь давайте посчитаем, сколько кошельков за эту неделю поставили в холд период. 26 числа 4, 27 плюс 15, 28 плюс 12, 29 минус 2. Hold статус обычно теряют те кошельки, которые достигли предела высокого парамайнинга и вошли уже в красную зону. В кошельках, которые вошли в красную зону, еще несколько дней парамайнинг достаточно высокий, но в течение 60 дней он ежедневно начинает уменьшаться, поэтому держатели этих кошельков либо делят монеты на два кошелька и оба ставят в холд-период на следующий круг, либо парамайнинг обменивают на фиат, а тело оставляют на кошельке, чтобы получать пассивный доход и дальше через следующие 450 или 496 дней, смотря какой под кошельком структурный баланс. А возможно, эти два кошелька не поймали очередной блок в течение 69 дней. По разным причинам, например, отключают был интернет или на балансе было мало монет 30 числа плюс 12 1 плюс 15 и второго числа плюс 13. Итого 69 кошельков. За эту неделю получили статус холда. Разделим на 7 дней. В среднем получается 9-10 кошельков в сутки. По статистике кошельков в холд периоде, думаю, вы и сами сделаете вывод, насколько сейчас этот маркетинг актуален, интересен и выгоден. Ну а по статистике биржи мы с вами видим, что за 2 декабря 2022 -го года на все биржи было выведено со всех кошельков 296 145 монет. А со всех бирж наличные кошельки вывели 1 375 213. А вот эта цифра меня совершенно не радует. На всех биржах лежит 92 620 180 монет. Вот лично меня эта цифра очень огорчает. Если те, кто держит свои монеты на бирже и смотрит этот ролик, то у меня к вам... Настоятельная просьба. Создайте кошельки и выводите монеты с бирж. Любая биржа – это и есть доверительное управление. Биржи, пользуясь вашими монетами, увеличивают свои личные бюджеты за счет гибридного парамайнинга. Ту прибыль, которую они получают за счет того, что вы держите свои монеты у них, вы могли бы на своих кошельках получать сами. Биржи существуют для того, чтобы на них обменивать, а не хранить монеты. Призм – это не биткоин коин и не эфириум это призм в котором создать личный кошелек может каждый за одну минуту и получать свою прибыль от пара или от гибридного майнинга и холд статуса сами как создать кошелек за одну минуту смотрите вот в этом моем ролике а я на этом с вами прощаюсь с наступающим новым годом всем успехов и больших профитов